Друзья, приветствую! Уже давно не было у нас новых обзоров, но между тем мы не потратили время впустую. Мы занимались созданием вот этой во многом уникальной установки для аквапринта. И сегодня я имею удовольствие ее вам представить. Но прежде буквально в двух словах расскажу, что такое аквапринт, потому что не все из вас знают. Аквапринт это технология для декорирования поверхностей. Переносимые изображения уже заранее отпечатаны на специальном принтере, только вместо бумаги картинка здесь нанесена на химически растворимую пленку. Цифровое изображение с высокой степенью детализации имитирует разные породы дерева, гранита, карбона, а также графические рисунки разной тематики. А материалами, пригодными для нанесения, могут быть многие пластмассы, металлы, стекло, фанера, МДФ, ДСП при соответствующей подготовке поверхности. Непосредственно сам процесс переноса происходит в водной среде. Для этого пленка с изображением выстилается на поверхности воды. После распыления химического активатора пленка размягчается до жидкого состояния, сохраняя при этом структуру рисунка. Производя погружение детали сквозь эту жидкую пленку, благодаря свойству воды оказывать воздействие на поверхность давлением выталкивания, происходит ее контакт с поверхностью и таким образом рисунок переносится на детали. В процессе погружения рисунок заполняет собой все рельефные неровности изгибы, в месте контакта, как бы их обтекая. Благодаря такому свойству возможен перенос изображения на объемные детали даже геометрически сложной формы. С этим вроде бы все ясно. Но чтобы вы до конца понимали всю сложность этой задачи, а именно, что здесь нам требуется осуществлять перенос, по сути, двухмерного изображения на трехмерный объект, то это становится уже совсем нетривиальной задачей. Перед нами стояла задача создать устройство, который бы обеспечивал такой перенос с минимальным искажением рисунка. Так родилась идея погружного механизма, который мы сейчас называем иммерсор. Подробно принцип его работы уже был раскрыт в одном из наших видео. Поэтому повторяться не буду. Хочу добавить, что перед нами, что перед вами обновленная версия погружного механизма. Версия 2.0, так сказать. Мы серьезно доработали конструкцию установки и внесли в нее множество улучшений, но в то же время сохранили все лучшие технические решения от предшествующего прототипа. И теперь вместе с ромбованной все это работает как единый комплекс. Ромбованна по существу представляет собой обычную технологическую ванну. Присутствует два отсека, разделенных между собой перегородкой. Также имеет циркуляционный насос, Тен и прочее. Но все же отличительной особенностью ромбована, конечно же, является ее форма. Чем, собственно, и обусловлено ее такое название. Ее торцевые стенки расположены под определенным углом друг относительно друга. И повторяет траекторию движения, погружаемой с помощью мерсор детали которая, как мы знаем из предыдущего видео, равна 112,5 к 45 градусам. Именно такая эргономика ванная позволяет максимально эффективно использовать все ее полезное пространство. Преимущество такого технического решения заключается в значительной экономии энергии на прогреве до 35%. Собственно, также уменьшается и время подготовки ее к работе. Сама рамбована устанавливается на специальную опорную платформу с регулируемыми по высоте ножками, благодаря чему конструкция становится устойчивой и четко выставляется по горизонту. Наша ромбована оснащена автоматической системой подачи активатора. О преимуществах автоматического нанесения перед ручным, думаю, говорить много не стоит. Очевидно, что такой подход позволяет наносить материал равномернее, без переливов, и четко определенным образом. Для этого здесь имеются все необходимые настройки. Непосредственно на краскораспылителях регулируется подача материала, интенсивность и форма факела. Также регулируется скорость перемещения платформы и положение по высоте. Далее. Необходимым атрибутом любой технологической ванны являются ограничительные линейки, предотвращающие расползание пленки. В нашем варианте две продольные линейки имеют постоянную длину, а расстояние поперечной линейки регулируется положением пластин, шторками. Особая конструкция продольных и поперечных линейк позволяет перемещать их так, что они не мешают движению друг друга, благодаря чему достигается их точное позиционирование. Подогрев ванны. Для разогрева массива воды в нашем изделии использован теплообменник, который подключается к системе центрального отопления. Горячая вода от системы отопления проходит через первый контур теплообменника и нагревает циркулирующую по второму контуру воду из нашей ванны. Это в разы ускоряет ее прогрев до рабочей температуры практически без затрат на электроэнергию. Выход на рабочую температуру примерно 20 минут. И поскольку мы знаем, что отопительный сезон длится минимум полгода, все это время можно пользоваться относительно бесплатной энергией. Для поддержания точной температуры в установке также используется электрический ТЭН на 220 Вольт, мощностью 3,5 кВт, который управляется автоматикой с пульта. Блок и пульт управления при проектировании оборудования особое внимание было уделено безопасности работы с установкой, поэтому мы разделили электрическую часть на два сегмента – блок питания и пульт управления. Высоковольтные элементы автоматического управления удалены от ванны на безопасное расстояние в отдельный бокс, исключая его контакт с водой, а с помощью пульта осуществляется все основные функции управления установкой. Пульт можно крепить непосредственно к самой ванной, так как подаваем напряжение на пульт всего 24 вольта. В установке также предусмотрена защита насоса от работы на сухом ходу. При недостаточном уровне датчик воды отключает работу циркуляционного насоса и тена. А чтобы обезопасить ванну от перелива во время наполнения, Имеется специальное дренажное отверстие. При превышении уровня излишки воды к самотеком уходят в канализацию. Эти и другие элементы защиты увеличивают безопасность работы с установкой. А качественная заводская сборка обуславливает ее высокие эксплуатационные характеристики. В заключение хочу сказать, что на сегодняшний день это одна из самых продвинутых установок для аквапринта в мире. В совокупности характеристик наше изделие отличает высочайшую точность переноса и максимальная энергоэффективность. Ну, пожалуй, все. С вами был, как всегда, я, Артем. Ставим лайки и не забываем подписываться на мой канал. Всем пока.